На фоне всего этого, была эта деятельность. Мне буквально в голову выстреливала эта информация. Я просто садился и записывал, что шло. Мне нужно было быстро записать. Потому что если я, я точно знал, что если я сейчас не запишу, это забудется, я не смогу это воспроизвести. И несколько раз я так думал, так, сейчас хорошо, я дела доделаю, пойду запишу. Доделал дела, пришел, все, ничего нет. Вот это вот шло свыше, эти знания. Это информация по курсам. Как должна идти медитация? Почему мы должны давать медитацию? Мы давали энергетическую медитацию. Что она дает? Все это записывалось вот буквально с слета. Шло, шло, шло и шло. Я хочу обратить ваше внимание, если у вас в жизни какая бы ни была катастрофичная ситуация, может быть вы лишились всего или вам грозит. Именно это, то, что вы все потеряете. Но внутри есть этот запал, это неукротимая, ничем не жажда, что вы должны сделать. Это и есть ваше служение. Вы должны это сделать. Это идет свыше. Это идет от высших сил. И высшие силы вам будут помогать. Вы не пропадете, если вы будете находиться в этом, если вы будете находиться в этом потоке, вы не пропадете, как бы ни было тяжело. Мы так, не во всех подробностях, я вас уверяю, но в общем и целом описали, что были невыносимые условия для жизни, на самом деле. А, вот. И во всех этих условиях, тем не менее, мы делали. Но тут, действительно, я еще раз повторюсь, очень большая заслуга Шанти. Я воспринимал это просто как безграничную инфантильность. Безграничное какое-то незнание жизни, что человек вообще ничего не понимает. Как может быть хорошо, Шанти говорил будет хорошо. Как может быть хорошо в этих условиях. Это безнадега, это все, это конец всему. Все потеряли. Люди этой темы не понимают, никакого отклика особенного на это нет, на это невозможно прожить. Нужно делать что-то другое, а ничто другого, не то чтобы не хотелось, а я не мог этого делать. Я даже в какой-то такой отчаянный момент Шанти сказала, я говорю: ты знаешь, вот если сейчас мы делаем, делаем несколько месяцев курсы, медитации если это не будет а, иметь никакого отклика, а, если нас не поймут, мне кажется, я просто лягу где-нибудь в парке под лавку и как-нибудь замерзну и умру. Но я не, просто не могу ничего другого делать. Я вот сказал такие слова. Это отчаяние, конечно, было естественно. Но тем не менее внутри вот было такое состояние. Как будто бы ты балансируешь на грани пропасти. Еще немного и раз и свалился. Никаких гарантий, никакой страховки. Ничто внешнее не поддерживает. А внутри этот запал, эта сила есть. И вот в этом, в этом и начиналось наше служение. Дальше было больше, дальше было немного легче, немного улучшалась ситуация, но все равно периодически, вот мы так периодически садились друг напротив друга и говорили друг другу, что опять происходит, почему опять провал, что нам опять делать, что это такое. Вот когда мы уже в 2013 году, осенью 2013 -го года переехали в квартиру, это был, да, 2013 год, все правильно, я делал еще курсы, они уже стали немножко более популярными, люди стали больше узнавать за счет нашей деятельности. Потому что в то время в Рунете очень мало кто об этом говорил. Об этом писалась только лирика. «Вы встретите свою половинку», «Вы встретите свою родственную душу». Тогда говорили «Родственная душа». Очень часто цитаты были из Баха и Ричарда Баха, где он описывал «Встречу с родственной душой». Ну и так далее. То есть была лирика. Никаких четких конкретных знаний не было что делать, особенно когда внутреннее очищение, как себя вести, как через это проходить, как себя безопасно вести, почему вас разбрасывают по разным сторонам, как сделать так, чтобы вы опять вновь соединялись. Мы все это проходили, но мы не просто описывали свой опыт. Да, в первую очередь это был наш опыт. Я еще раз повторюсь, это шло буквально просто каким-то громом, какой-то молнией шло на меня сверху эти знания. Я помню, и мы до сих пор иногда вспоминаем, я ну просто, извините, принимаю душ, стою в ванной, моюсь, намыливаюсь, вдруг на меня это не сходит, буквально молнии прошибает. Я там, выбегаю на кухню, хватаю ручку, листок, мокрый, вот это все записываю, записываю, записываю. Шанти, значит, готовит завтрак, говорит: ты что, что опять с тобой? Я вот это все записываю, все главное записал, все, пошел, дальше домылся. И так много раз, и в самых разных обстоятельствах. Вот таким образом это все происходило. Не стоит описывать, что дальше было подробно, дальше тоже было не очень легко, а внутреннее очищение набирало свои обороты и разбрасывало нас крайне сильно, очень сильно. И вы знаете, честно сказать, один из существенных факторов — Почему мы остались вместе? Потому что нам больше некуда было идти. По большому, счету, по большому счету не было выбора. Это был внешний фактор. Было некуда идти. А внутри всегда оставалось знание, несмотря на то, что какие были обстоятельства, жесткие, у нас были очень жесткие конфликты с Шанти. Несмотря на все на это, внутри оставалось знание, что мы должны быть вместе. И после самых трудных минут, часов, дней, мы просто обнимались, стояли обнявшись вместе, и вот чувствовали это наше единство, и все проблемы уходили, и все как будто бы ничего не было. И даже Ум, который говорил, ну и что дальше? Вот даже ум он ничего не мог с этим поделать. Был этот внутренний поток, который, несмотря ни на что, нас всегда соединял и продвигал дальше, и буквально диктовал, что мы должны делать. Я еще раз повторюсь, может быть, кто-то... Подумает, что должны, это как будто бы по принуждению. Трудно подобрать слово, которое бы характеризовало то внутреннее состояние, когда ты очень сильно переполнен энергией, знаниями и еще каким-то непонятным вдохновением. Вот ты переполнен, ты просто... Единственное, что ты можешь это выразить, это все быстро... И вот больше никак. <смех> вот такими вот корявыми словами не очень стройно я могу выразить то, что было. Вот таким образом продвигалось, шло служение. И в таких обстоятельствах, внешних обстоятельствах очень трудных, внутренних, потому что внутреннее очищение шло на полную уже катушку. Это был тринадцатый, четырнадцатый год. И что было интересного в четырнадцатом году? В декабре 2014 года мы выпустили последний, свои обучающий седьмой курс. Сделали семь курсов. И я сказал Шанти, все, у меня больше ничего нет. Больше ничего не приходит. Я больше не знаю, что говорить, писать, давать. А на тот момент курсы и медитации, это единственный был наш такой вот ручеечек, финансовый, который нас как-то поддерживал. Шанти продолжала работать, и в основном ее работа опять-таки нас как-то поддерживала финансово. И вот этот тонкий ручеечек, который был с 13 с мая 13-го года по декабрь 14-го, он вдруг бац и оборвался. И я помню, я сидел на кухне в очередной раз в своем пессимизме и говорил, я не знаю, что я буду делать дальше, у меня нет больше никаких знаний, информации, мне больше ничего не приходит. Я больше не знаю, что делать. Это был декабрь 2014 года, я четко знал, что никакие курсы я больше не буду делать. А, тем более, как бы высасывать их из пальца, делать что-то просто, просто для того, чтобы какую-то денежку дали, а на тот момент уже сформировалась. Смотрелся какой-то круг, который нас читал. Уже мы первые какие-то маленькие видео делали Тренинги в Ютубе. В четырнадцатом году в году тренинг провели, да. Несколько тренингов в Питере, в набережных Челнах, два тренинга. Так вот, вот такой маленький круг образовался, и вдруг вот у меня вот этот ручеек, бац, исчез. И я не знаю, что я дальше буду людям давать. Они как будто бы ждут, а что дальше? Потому что каждый месяц мы что-то давали. Каждый месяц постоянно. Новый курс, медитации. Мы вели службу поддержки каждую неделю. Мы отвечали на массу вопросов. А, и вдруг это все... И все, и ничего нет. То есть там, я уже через некоторое время стал понимать, там сверху пошла какая-то перестройка. Сказала, ребята, вот это вот прошли. Теперь нужно им что-то другое. А что другое? Не знаю, понятия не имею. Шанти еще так как-то расспросила: ну а что, а что, а как, чего дальше? Я говорю, я не знаю. Мне ничего сверху не приходит. Сам от себя просто я делать не буду. Я, я чувствую а внутри, что я просто не имею права просто так вот, так вот клепать что-то, чтобы продавалось, чтобы у нас была какая-то денежка. И в этот период, так как я не знал, что я буду делать, начиналась зима. Но я говорю, ну ладно, все. Я подал объявление о том, что я пойду в дворники. Буду чистить снег. Ты ну чё? а что? Де делать, делать мне нечего. Я сижу, мне ничего сверху не приходит. Я сижу и чего-то жду, непонятно чего. Так пойду хоть снег почищу. Людям польза, нам копейка. А вот, но ну, произошел такой полумистический случай. Сейчас расскажи с этим делом, с моим. Ну, Андрей мне не сказал, конечно, о своих мыслях, потому что я, когда уходила на работу, он оставался дома и делал какие-то курсы, занятия. А вот он решил пойти работать дворником. Это не то, чтобы это такая низкая да, работа какая-то, но нет, я просто знала, что мой мужчина, он не дворник. Просто никак. И у него гораздо больше миссии и предназначения в этой жизни. И я прихожу домой, на столе лежал телефон Андрея, раздается звонок, я беру трубку, вот я не помню, он, по-моему, спал или что, находился в комнате, наверное, отдыхал. Я взяла трубку, спрашивает Андрей, я говорю, ну что вы хотели, а женщина говорит, вот здесь объявление, что на работу хочет устроиться дворником. Я говорю, нет, вы ошиблись. Я, конечно, поняла, что Андрей, может, от безысходности решил просто пойти вот на такую работу. Я забежала в комнату и сказала, ты что, с ума, с ума сошел? Зачем? У нас же все хорошо, все идет. И да, вот Андрей рассказывает сейчас о, своим, о своем внутреннем поиске, как он отдавал, как через него шла информация, как он думал, да, что еще отдать, что, что вообще, что он должен сделать максимально правильно, чтобы вот отдать людям, передать им эти знания. А моя задача была другая. И вообще, как бы, задача мужчины — это работа вовне, а задача женщины, она во многом — работа внутри. Потому что женщина создает микрокосмос, а мужчина работает в макрокосмосе, ну, если так вот выражаться. И скажу, что я не меньше переживала, чем Андрей, потому что он выполнял свою деятельность как мужчина, а я в это время просто понимала, что... Мы идем вместе и мы должны быть вместе. И никакого другого варианта быть не должно. У, нас, у меня был вариант уйти к маме, но это значит вернуться в старую жизнь, это значит вернуть все старые связи, которые у меня сразу же ушли после встречи. Я начала новую жизнь и я не хотела возвращаться в старое. И меня устраивала та новая жизнь, которая у меня была да не было, допустим, достаточно денег, не было чего-то Достаточно еще, мягко сказано. Чего бы хотелось, да, может быть, чтобы вот нас так приняли с распростертыми объятиями, всю ту информацию, которую мы передавали. Было ощущение, что мы вообще говорим вот в пустоту. Мы уже несколько раз об этом говорили, когда мы начали свои проекты в Ютубе, свои видео, это был какой год, 14-й? 13-й 13 год, уже осень 13 -го. Конец 13 -го да. года, да. И когда мы начали эти видео, было ощущение, что мы сидим разговариваем сами с собой. А, потому что казалось, что там, по ту сторону экрана, тишина. Нас никто не слышит. А если слышит, то вообще ничего не понимает. О чем мы говорим? О какой такой встрече? И кроме романтики, людям казалось, вот вообще было ничего не нужно. Вот просто романтика. А воссоединение, несение миссии, служение — Духовное развитие. Вот казалось, что эти, эти, эти все слова, они падают куда-то, в никуда. И было тяжело, и мои состояния были очень непростые. Каждый день фактически я ощущала, как меня ощущает, как сердечный центр, просто там внутри, как периодически траур какой-то был, как будто тебя что-то вырвали изнутри, и ты ходишь с дырой вот такой, потому что что-то вы вывалилось из тебя, что-то очистилось старое, нового еще нет. И у меня поиск тоже этот шоу постоянно. я постоянно записывала какие-то свои сны, осознавания, причем при этом при всем в этом состоянии я еще работала со своей женской энергией вообще для меня сейчас просто что-то такое запредельное. Как в этом состоянии можно что-то еще раскрывать в себе, когда из тебя нужен этот ковер, который пылился там годами и жизнями, его надо просто выбить, чтобы он стал чистым, а он наполнять. Да? я говорю так образно. И, конечно, эти трудности, они нас сопровождали и дальше, и несмотря на то, что мы там уже жили в квартире, и было более-менее так уютно, хотя там тоже были свои какие-то минусы, но это ладно. Но внутри было чувство, когда нас разбрасывал опять же во время внутреннего очищения, разбрасывало так, что казалось все. Это последняя наша такая была взбучка, так сказать. И мы уже, наверное не вернемся друг к другу. Но вот в этом состоянии, особенно остро, вот я о своих ощущениях могу сказать, особенно остро, я чувствовала, как родные высшие силы там, наверху, они просто смотрят на нас и ждут нашего решения. И в это время обязательно писал какой-то человек мне в ВКонтакте, там, в личку, на почту, которому была нужна помощь. И я его поддерживала. Я понимала, что я не могу не ответить. Сама я сидела в разобранном состоянии, как будто меня на молекулы разобрали. Но я не могла не помочь тому человеку, который мне сейчас писал. У которого случилась встреча с родной душой, которым сейчас было плохо. И я понимала, что я сейчас также вот выполняю эту нашу, нашу миссию, наше служение. Я отвечаю этому человеку, я его поддерживаю. И вдруг, через какой-то момент, я чувствовала невероятное наполнение, как все мое сердце становилось просто огромным, как целая Вселенная и любовь лилась огромным потоком в пространство. Вот что такое это служение. Когда ты сам можешь находиться просто в ужасном состоянии, но ты не можешь не отдать человеку, не оказать ему поддержку, не ответить ему, не поддержать и не просто сказать, знаешь, все будет хорошо, а вот именно войти в это положение, прочувствовать, как ему сейчас плохо и дать ему ту самую энергию того потока, который через тебя идет, и чтобы он воспрял духом. Мне часто говорили, как вот ты вовремя написала как ты угадал вот именно эту картинку ты мне сейчас выслала, или там именно вот эту фразу, и это слово. Или просто даже вот сидишь и думаешь о каком-то человеке, который находится в нашем вот круге, который нас постоянно слушает, читает, периодически общается. Просто сидишь и думаешь, а как у него дела? И пишешь ему, и он тебе говорит, ты мне написал, когда мне сейчас просто вот, ну, очень плохо, и ты меня сейчас вытянула из этого болота. Вот что такое служение. Когда ты сам умираешь, когда ты сам еще не способен, собственно, встать на ноги, потому что тебя еще не очистило полностью. И я помню, как я удивлялась и говорила Андрею, как же я могу сейчас помогать людям, когда меня саму очищает. Из меня не то, что слова не выходили, из меня вообще ничего не выходило, кроме очищения. А он говорил мне, отвечал, что человек э, помогает на том уровне, где он находится. И когда ты начинаешь помогать другим из своего состояния, ты помогаешь и себе. И вот я это всегда помнила и, и это делала. И действительно это подтверждалось практиком, практикой и опытом уже нашего совместного пути. А что говорить еще о том, как я на видео часто сидела и выглядела во время очищения, когда у меня из меня просто шло какое-то многое, я не знаю, многожизненное какое-то страдание, и я сидела на видео, мне казалось, что я улыбаюсь, но на самом деле я сидела в маске страдания. А вот, может быть, видели у людей, да, есть вот у каждого свои какие-то маски. И вот эта маска страдания, которая просто стягивает все твое лицо, и ты не можешь пошевелить ни одним мускулом. Это такой вот дух, который тобой владел многие жизни. И вот я сидела с этой маской. Мы заканчивали видео, я пластом падала где-то на час меня выключало в сон, потому что я также пропускала вот все, что мы передавали эти энергии, помогал Андрею как будто незримо. И потом Андрей смотрел этот отснятый материал и говорил, зачем ты села на это видео? И теперь придется его закрыть картинкой. Мне было, конечно, обидно, потому что эти процессы, они не были подвластны моему разуму, силе, силе воли. И он закрывал картинкой. И многие видео, кстати, я удалила. За что потом мне очень вылетело. И до сих пор меня не пускают на наш канал в качестве администратора. Потому что я люблю иногда что-нибудь поудалять. Вот. Но на самом деле смотреть на себя ту, мне больно до сих пор. И я просто, когда увидела, как я выглядела тогда, мне стало так больно, и мне захотелось просто убрать все это с нашего канала, я, я их удалила, 30 видео, за что мне очень сильно вылетело от Андрея. Вот. Ну вот, у меня был такой, да, период очень непростой. каждый он был непростой по-своему. Меня очень сильно очищало. А у Андрея стояла задача реализовать свои знания, свой поток, который через него идет не просто даже это вспоминать сейчас, это все непросто. Если рассказывать во всех подробностях, то это будет слишком долго и утомительно. Но что такое за подробности? Когда кто-то тебе действительно пишет письмо на почту, ты начинаешь его читать, и ты понимаешь, чувствуешь, что у тебя внутри начинает работать поток, некий механизм, который все это переваривает, ты все это переживаешь, что человек написал, и у тебя уже вырабатывается ответ, и ты просто должен ему написать. При этом у нас нет денег, опять-таки, неизвестная перспектива, и все это безоплатно, все это бесплатно, потому что человек спросил. Просто автоматически это происходит. а если, допустим, на повседневном уровне мы можем просто так поболтать, перебрасываться фразами, как дела, ля-ля и так далее, да? то это совсем другое, если тебе написали такую ситуацию, встреча с родной душой, какие-то трудности, обстоятельства, все это проходит тебе внутрь, и это не на уровне ума, а внутри у тебя все это переваривается, а потом идет ответ. И это все происходит почти само по себе. Вот. И Шанти меня периодически, периодически ругала, говорила, что ты во время еды, мы сейчас едим, почему мы не отдыхаем, мы должны сейчас пойти погулять, а ты все сидишь, пишешь и так далее. Но это идет. Она меня ругала, а потом сама то же самое делала. То есть ей пишут, она, естественно, отвечает, вот это в потоке. Это то, что ты не можешь не сделать. Оно само у тебя внутри делается, и ты, в общем-то, ну не можешь это не сделать, вот и все. Обязательно рассказать людям о нашей встрече, о том, что у нас происходит. Какая-то странная встреча, ненормальная встреча, может быть, неправильная встреча. Я очень часто говорил Шанте, я говорил ей, это безнадега. Я вообще не знаю, что происходит и куда нас это ведет. Это было такое для нас испытание, оно было послано родными высшими силами на, на прочность. Космос, любовь, божественное единство, все самое прекрасное. И все люди другие воспринимали так. Все оказалось совсем не так, но даже мы этого тогда не знали. Мы... Любовь, которая жила в сердце, которая нас вела, вот этот поток любви, тогда он просто не давал нам опустить руки. Я думал, ну хорошо, сейчас трудные времена, мы переживем несколько месяцев, ну год. Максимум мы переживем год, и все отлично, все наладится. Но нет и она сказала я что-то не вижу чтобы ты была счастлива мне кажется я просто лягу где-нибудь в парке под лавку и как-нибудь замерзну и умру несмотря на все на это внутри оставалось знание что мы должны быть вместе родные высшие силы там наверху они просто смотрят на нас и ждут нашего решения мне буквально в голову выстреливала эта информация я просто садился и записывал, что шло. Мне нужно было быстро записать. Все мое сердце становилось просто огромным, как целая Вселенная, и Любовь лилась огромным потоком. Это в потоке. Это то, что ты не можешь не сделать. Это вообще от внешних факторов никоим образом не зависит. И это есть подлинное служение.